здравствуйте дорогие друзья вы находитесь на канале зарабатываем в сети вместе мой канал родился не так давно и он будет посвящен тому как заработать деньги в интернете также будут освещены темы сопутствующего характера монтаж и редактирование видео работа в программах в которых можно создавать видеоролики я расскажу пошагово все свои навыки и умения расскажу и покажу совершенно бесплатно как говорится от а до я мы пройдем с вами от регистрации до вывода заработанных денег а также разберем прибыльные ниши интернета и тому подобное и так далее я поделюсь с вами своей техникой практическими советами и даже совершенными ошибками поверьте такое тоже бывает так как мы с вами находимся на ютубе то первые ознакомительные видеоролики будут посвящены именно этому ресурсу самому посещаемому видеоресурсу в сети интернет итак я открываю серию видеоуроков о гиганте видеоблогов и через некоторое время вы узнаете как минимум половину того что знаю я и многие пользователи перестанете быть чайником и станете продвинутым пользователем под каждым видеороликом внизу находится описание и в этом описании вы можете просмотреть предыдущие ролики и будущие ролики. Какие-то советы, пожалуйста, не игнорируйте это. Это будет очень вам полезно. Тем самым с каждого ролика вы можете вернуться на предыдущий урок занятия или же на следующий урок. Смотрите также аннотации, переходите по ним. Подписывайтесь на канал, чтобы быть первым, который увидел и получил это видео. Ставьте лайки. Надеюсь, что мы станем друзьями. Желаю вам приятных просмотров моих видеороликов. Учитесь и пишите комментарии.